Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому рецепту. Сегодня у нас с вами потрясающий летний рецепт, наверное, самый лучший летний рецепт, потому что мы будем готовить сладкий пирог из шевеля. Сначала мы с вами приготовим тесто. Для этого в большой миске смешиваем сливочное масло, сахар, дрожжи, соль, муку, конечно, и немножечко воды. Растираем тесто руками, чтобы у нас получилась вот такая вот мелкая крошка. Когда у нас получится крошка, добавляем немножечко воды и снова перемешиваем тесто руками. У нас получается вот такое тесто. Посмотрите, оно очень хорошо мнется в руках. Теперь нам нужно его накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник примерно минут на 40, либо в морозилку минут на 10. Тогда с ним будет легче работать. Пока тесто у нас лежит в холодильнике, мы с вами подготовим щавель. Нам нужно его помыть, обсушить и срезать стебли, и затем нарезать на мелкие кусочки. Мы с вами нарезали щавель. Теперь мы засыпаем его сахаром и разминаем руками, чтобы щевель дал как можно больше сока. Помяли, теперь насыпаем сюда корицу и картофельный крахмал и оставляем примерно на 5 минут. Наше тесто немного охладилось, теперь мы начинаем его раскатывать, но сначала нам нужно все тесто разделить на две части, причем одна часть должна быть немножко больше, чем вторая, и раскатываем их в два примерно одинаковых по толщине круга. Вот такое тесто у нас получилось, теперь нам нужно аккуратно перенести его в форму для выпечки. Укладываем тесто и руками формируем бортики, потому что сюда мы будем класть начинку из щавеля, и нам нужно, чтобы она здесь уместилась. Теперь точно так же раскатываем второй пласт, этим пластом мы накроем сверху наш пирог. У нас есть основа для пирога, есть крышка для пирога, теперь мы выкладываем нашу начинку вот сюда и накрываем второй частью теста. Теперь берем вилочку и делаем в нашем пироге дырки, чтобы выходил пар. Пирог уже можно убирать в духовку, но есть один лайфхак. Чтобы выпечка получилась румяной, нам нужно смазать ее, перед тем, как мы поставим в духовку, яйцом. Мы просто разбиваем яйцо, взбалтываем его вилкой и с помощью вот такой вот силиконовой кисточки смазываем наш пирог. Ну все, наш пирожочек готов к выпечке. Мы ставим его в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 40-45 минут.